אז היום הנושא, שרציתי לדבר... זה, זה, זה, זה. אפשר להסתכל, כאילו, מה שקורה עכשיו בעולם, מה שקורה עכשיו באוקראינה ורוסיה, אני חושב שזה גם איכשהו אולי יגע במשהו אה, משמעותי, כאילו, то, что сегодня происходит в России и Украине, естественно, волнует всех нас. И я думаю, что мы сможем каким-то образом коснуться того, какое это имеет значение. И также это относится к каждому из нас на личном уровне это тема сегодняшней моей проповеди это спиной к стене я хочу чтобы мы открыли салтырь 100 142 на русском מזמור לדוד אדוני, שמע תפילותיי, האזינה אל תכנוני באמונתך ענני בצדקתך, ואל תבוא במשפט את עבדך, כי לא הצדק לפניך כל חי, כי הוא נפשי דיקה לארץ, eh, חייתי הושבני במחשכי eh, כמתי עולם, ותתעטף על האירוכי בתוכי, השתומם ליבי, זכרתי ימים, מקדם הגיעיתי בכל פע eh, פעליך, במעשה ידיך השוחח, eh, פרסתי ידיי אליך נפשי, כארץ עייפה לך סלה, מהר ענני אדוני קלתה אורחי, אל תסתר פניך ממני ונמשלתי על יורדי בור אשמיאני בבוקר חזדיך כי בך בטחתי, עוד העני דרך זו אליך כי אליך נס, נסעתי נפשי אצלני מאויב אדוני אליך כיסיתי, למדני לעשות רצונך כי אתה אלוהי אורחך טובה תנכני בארץ מישור למען שימך אדוני תחיה בצדקתך ותוציא מצרה נפשי ובחסת עצמית אויב ועבדת כל צהריי נפשי כי אני עבדך Псалом 41.42 «Господи, услышь молитву мою, внемли молению моему поистине Твоей. Услышь меня по правде Твоей, не входи в суд с рабом Твоим, потому что не оправдается при Того ни один из живущих. Враг преследует душу мою, втоптал в землю жизнь мою, принудил меня жить во тьме, как давно умерших. И уныл во мне дух мой, меняло во мне сердце мое. Вспоминаю дни древние, размышляя о всех делах Твоих, рассуждаю о делах рук Твоих. Простираю к Тебе руки мои, душа моя к Тебе, как жаждущая земля». «Скоро услышь меня, Господи, дух мой изнемогает, не скрывай лица Твоего от меня, чтобы я не уподобился нисходящим в могилу. Даруй мне рано услышать милость Твою, ибо я на Тебя уповаю. Укажи мне путь, по которому мне идти, ибо, я при... ибо к Тебе возношу я душу мою. Избавь меня, Господи, от врагов моих, к Тебе прибегаю. Научи меня исполнять волю Твою, потому что Ты Бог мой. Дух Твой благи доведет меня в землю правды». Ради имени Твоего <говорит> Господи, оживи меня, ради правды Твоей выведи из напасти душу мою. И по милости Твоей, стриби врагов <говорит> моих и погуби меня, угнетающих душу мою, ибо я твой раб. מהודם נמ מת אבל אם אנחנו יקננים לתוכן של זה, ממה שאמוק וקVED? Мы читаем этот псалом, он небольшой, состоит из всего лишь двенадцати стихов, и все очень сжато. Но если мы будем разбирать это место писания, то здесь есть очень глубокий смысл. Если мы разделим на несколько этапов? с 1 по 4 стих мы видим какую-то проблему с 5 6 стих мы видим 5 6 5 6 мы видим как бог проводит его через какой-то процесс 7 по 10 это молитва как молится давид ואחד עשה עד שתים מסעורים, ארגנה ושמירה. 11, סטיח, אז בואו נסתכל עכשיו על פסוק ראשון. מזמור לדוד, אדוני, שמה תפילותיי, האזינה על תכנונאי במ... באמונתך, ענני בצדכתך. פסלום דוד, אוסלש מליטו מי ונמלי מלני אז פה אנחנו רואים שדודיד מציק בחייה כל شيء. <אח> Мы видим, что Давид приносит перед Богом какую-то проблему. Он נימצא בזמן קשה. Он находится во время очень сложное для него. Он звонит Богу и говорит, Бог, помоги мне, я нуждаюсь в твоей милости и в твоей помощи. Другими словами, он говорит, моя спина прижата к стене, и я в замкнутом месте, мне некуда идти. ובבפסוק הזה נראים גם את הכבוד והאכיב שесть לדוד. וв этом стихе мы видим вот эту боль и тяжесть, которая есть у Давида. И он говорит: услышь молитву мою. אז זה אל תחנוני. И помилуй меня. אז только в пока мы читаем мы видим что у него есть внутренняя проблема и скорее всего есть и внешняя. דוד מה ש? מה здесь чему-то учится, и мы также выучим то, что он видел. אז בעצם דוד לא מנסה לעבור את המיכשול הזה בקוחות עצמו, אלא הוא בבקש מהלואים. он не пытается пройти этот сложный период сам, он просит Божьей помощи. אז לרוב אנחנו נתקאים במצחפ קשה, וنמצאים בבעיה, שהגעב שלנו נמצמד לקיר, אנחנו לא די מה לעשות, ואנחנו תמיד מנסים ליצטט בקוחות אצמנו. נחון זה קורה לנו כל... כל פעם שאנחנו יש בעיה, אנחנו נסיעים לפתור את זה בתחילת הלבادة. Очень <אז> часто, когда мы נמצאים בсложная סיטואציה, וкак будто мы вот в таком в такой ситуации, когда наша спина прижата к стене и кажется, что все дальше и на нас надвигается что-то ужасное, мы пытаемся справиться своими силами. Мы думаем, что мы достаточно взрослые, достаточно образованные, достаточно умные, чтобы справиться с этой проблемой. וַאֲכֹהֲךְ לֹא יֵלְהָן וּפְנֵי לֵילוֹיִם. И мы видим у Давида, что он не пытается использовать свою силу, власть, знание, а он обращается к Богу. И он не просто обращается к Богу, он взывает всем сердцем Господь, помоги мне. אז אנחנו מסתכלים פה שדavid. לום ממש ספציפי לגבאי אבaya שלו? не представляет свою проблему ספציפית? או מה מה קרה לגבאי אז ליקוי? или он не говорит о том что послужило тому что эта проблема возникла? מאוד ספציפי לגבאי, מחש פותח לבקש מלויים, ואנחנו נירד זה תחף. но он очень специфичен в том что он собирается просить у Бога и мы сейчас это увидим. אומר באמונתה אנני בתידקתה. Он говорит: внемли молению моему, услышь молитву мою, услышь меня по правде твоей». Что значит «услышь меня по правде твоей», ли молению моему по истине твоей»? Если мы здесь смотрим на это слово «поистине твоей». Когда <натолевление> мы говорим «поистине твоей», то мы можем это перевести как «я тебе доверяю», «я тебе верю, что ты Бог хороший, добрый ко мне». И услышь меня по правде твоей, это значит, что я знаю, что ты всегда творишь только правду, и все, что ты делаешь, это правильно. И другими словами, Давид говорит, ты Бог благий, на тебя всегда можно полагаться, и я тебе отдаю все. И когда, И когда мы посмотрим, у каждого из нас есть такой соблазн. У меня иногда возникает, я уверен, что у многих из вас возникает, שכשהגעשלנו נסמוד לקיר, אנחנו מתחים לרצת ולנסות לפתור הכול בבקווחות אצמנו. Когда нашה ספינה מברשת את הקיר, то мы пытаемся убежать и сделать что-то своими силами. Вазе накну ахрезем, че накну квар И когда мы уже не знаем, что нам делать, мы пытаемся исследовать Бога. Закилу, לול uh, לישול את שלו, אלא לתחקר, ולישות, קילו למה זה קרה לי, קילו כמו במשטרה, קילו מה, מה גורם? זה אמילא במבמי שתראבל את הצדיק יש מילא יותר טובה. Мы пытаемся предъявлять ему претензии. Почему это произошло? Почему это допустил? Что ты сделал? И вот такое. כן, נא. כי לו. Именно поэтому, אנחנו מותים להאמין ש, אני קורק טובים, אם אני עכשיו אעשה דברים טובים, אני אולח לקיל, אני מקשיב ל, אני מקשיב למשר, אני אザー לשחיני, אני עושה משבחה. Мы думаем, что если мы живем нормальной жизнью, мы ходим в общину, молимся, прославляем, слушаем говорящего, делаем добро своим ближним, заботимся о своей семье, то все должно быть хорошо. Ничего со мной плохого не должно случиться. И Я думаю, что очень многие упали в такую ловушку. Если я буду хорошим человеком, если Бог будет в центре моей жизни, я буду всегда поступать хорошо, то все со мной будет хорошо. И здесь тогда приходит этот соблазн, когда наша, сцена, наша спина просто представлена к стене. Мы тогда пытаемся Богу предъявлять претензии. Как будто все, что с нами случилось, мы всю эту вину возлагаем на Бога. И мы говорим, Бог, вот здесь есть проблема, наверное, я нахожусь в неправильном месте. То есть, почему со мной это происходит и вообще, при чем здесь я? И вместо того, чтобы попросить у него помощи, мы начинаем задавать ему вопросы. И что здесь Давид говорит? Вместо того, чтобы задавать вопросы, он говорит, услышь меня по правде твоей. Я уповаю на тебя, потому что ты Бог благий, и твои дела это праведны. Твои дела это только истина и правда. וַאַז דָּבִיד אָמַר שֶׁאֱלֹהִים לֹא בָאָה דוד говорит: Бог это не моя проблема. ВАЗ не шел эта ше́ла. МАЯ БАЯ ШЕЛИ. А какая моя проблема? В ПАСУК ШТАММ НАХНО КОРИМ. Во втором стихе мы читаем. וְאַל תָּבו בְּמִשְׁפָּט אֶת אֲבֹדְךָ כִּי Не входи в суд с рабом твоим, потому что не оправдается при Тобой ни один из живущих. ب田中cs. <rapper�> Другими словами, и Давид говорит, что весь мир грешит перед Богом. Потому что никто, кто попытается оправдаться, у него это не получится. Давид признает, что он грешник. Он признает, что одна из проблем, почему его спина приставлена к стене, это из-за него, из-за его грехов. <laughing> И он, у нас у всех поэтому тоже иногда мы чувствуем себя прижатыми к стенке из-за наших грехов. <ojosUR properly> И в третьем стихе. <служ–> <chanting> Враг преследует душу мою, втоптал в землю жизнь мою, принудил меня жить во тьме, как давно умерших. Кто этот враг? Есть несколько версий, кто этот враг. Некоторые говорят, что в то время, когда Давид писал этот псалом, он прятался от Саула. А некоторые говорили, что он это, Псалом писал в то время, когда он убегал от своего сына Ависалома. И Здесь мы видим физическую проблему. Есть еще версия, которая говорит, что проблема более духовная, и враг это дьявол который представляет внутреннюю проблему, внутренний враг. На самом деле не важно, какая была проблема и кто этот враг, важно то, что он... В этой ситуации прижатым к стенке. И когда мы э, читаем эти стихи, мы можем понять параллели. Эти проблемы пришли из-за этого состояния или из-за другого. Но здесь мы можем... Э, подумать над этим местом писания и просто провести параллель, может быть, есть, что, может быть, мы находимся в таком состоянии. И e тогда спросить, задать вопрос, почему мы находимся в такой ситуации. Alors, многие из нас могут себя поставить на место Давида в такой ситуации. Четвертый стих. <tusan> <tusan> И уныл во мне дух мой, а не во мне сердце мое. Можно увидеть, насколько он в отчаянии, насколько он опечален. Дух, а не уныл во мне дух мой. Он бессилен, в отчаянии, прочувствует себя ужасно. לא ציפיתי לא דבר לא לא חשבתי שיאגיע למקום זה שNING מצח. Мы можем сказать, вау, я не ожидал, что я буду в таком положении, как я вообще здесь оказался. Это не было вообще в моих планах. Если я думал, что если я все буду делать правильно и хорошо, то у меня в жизни все будет гладко. למה אני פה? И вопрос, почему я здесь оказался? Почему я в этой проблеме? Почему я прижат к стенке? И мы видим этот процесс, который проходит Давид в пятом стихе. Вспоминаю дни древние, размышляю о всех делах рук твоих, рассуждаю о делах рук твоих. אנחנו נוראים פה ש, לא можем לגזר באף אחד. Мы видим, что мы помощи ни от кого ждать не можем. מול אביה שלנו. Мы сами наедине со своей проблемой. ומי ש באמת אומר זה אלוהים. И кто остался с нами, это только Бог. Анахנו נמצאים קفار uh, במסלול. Мы уже находимся на этом пути. мы видим, что невозможно повернуться направо и налево, мы несем на себе этот груз. Это выше наших возможностей. Мы слишком слабы, чтобы выстоять в этом. И что тогда происходит? Что нам делать? Нам нужно остановиться. Вспоминаю дни древние. Господи, я помню дни в моем прошлом. Как ты был рядом со мной в кризисное время. Я сейчас также нахожусь в кризисной в ситуации и я не вижу свет в конце туннеля. Что мне делать? И я говорю, остановись. Вспоминаю дни древние. те дни, когда вы были больны, или у вас была какая-то проблема, и Бог был рядом, Он вывел вас и помог вам. Я рассуждаю о всех... Вернее, я вспомню, что он сделал для меня. Alors, après, говорим, uh, он, После того, как мы читаем, вспоминаю Дни Древние, мы читаем, «Размышляю всех делах твоих, рассуждаю делах рук твоих». «Я размышляю о всем, что ты сделал в моей жизни до сего момента». זה, что значит «размышляю»? זה... Это не просто сидеть и подумать об этом. Но размышлять, это как будто вы через увеличительное стекло вспоминаете все ваши мысли. Думаете, размышляете, рассуждаете. Другими словами, как будто медитируете. И иногда очень сложно, и мы не хотим вспоминать, что Бог сделал для нас. Иногда Бог хочет, чтобы мы посмотрели назад и посмотрели, как Он вывел нас из темных мест. И размышление это значит, когда вы уделяете время тому, чтобы очень глубоко подумать о чем-то. И это что-то личное для каждого человека. И размышление это не что-то одноразовое. И иногда вы можете подумать о, о чем-то плохом, что случилось с вами. И можно провести параллель, допустим, между чем-то хорошим, что случилось, и вы медитируете над этим, вы размышляете. Но иногда часто происходит так, что случилось что-то плохое, и только на этом мы сосредоточены, только об этом мы думаем, и мы не можем думать ни о чем другом. ז זה באהר, נחצאים לגלות, לצמנו, אצור. ויתא в такие моменты нам нужно сказать себе, остановись. ואז לזכור לצמנו, סחורי מימי קדמם. и тогда нам нужно сказать себе, вспомни дней древней. ואז אגיתה בקול פולחן במסעדך חסוךך. и тогда нужно сказать, размышляя, всех делах רуּכָּתְךָ, рассуждая делах רуּכָּתְךָ. כשדי וראו כמה גדולים לוים. Просто посмотрите вокруг и посмотрите, насколько велик Бог. И в моей жизни, в жизни моих друзей, знакомых, я видел, как Бог действовал чудесным образом. Я видел, насколько велик Бог. И весь этот процесс приводит нас ко второму уровню шестой стих простираю к тебе руки мои душа моя к тебе как жаждущая земля единственное что здесь Давид делает он простирает руки к Богу его душа уставшая и его душа жаждет Бога он просто поднимает свои руки и его душа взывает к Богу я увидел такое как не фантазию а образ в этом стихе Маленький младенец, который не умеет еще разговаривать. בעיה, אותו, هو, להורים, Когда маленький ребенок еще не научился разговаривать, он просто подходит к своим родителям, поднимает руки и начинает тянуть и обращается к ним таким образом. בעיה, צורך, и родители Какило, знают, что хотя <laughs> они не понимают, он не говорит им словами, но они научились понимать, и они знают как помочь ему и когда давид поднимает руки к богу также можно сравнить это с поклонением и прославлением мы знаем что в самые сложные времена благодарение и поклонение это удивительная сила которую мы можем использовать когда вы прижаты к стенке, когда вы находитесь в тесном месте, בקושи, ואתם, äh, äh, כלשה, тогда поклонение и прославление могут разрушить все эти стены. Uh, אז, uh, כשאנחנו, uh, только Бог может вывести нас из этих проблем. Только вместе с ним, в самые сложные времена, Он способен вывести нас. Когда мы вместе с ним, в самые сложные времена, это самое близкое, что может произойти с нами. Представьте себе такую картину, Буря на море, страшный ураган, есть маленькая лодка и двое людей в этой лодке. И представьте, что вы с вашим другом, הזאת, סוף סוף לחוף, и, вы... и примерно месяц вас носила uh, в море, который был, uh, и был был ураган, но вы выжили и вот вы да пристаете к берегу. Uh, в течение этого месяца это мог быть последний день вашей жизни. И когда вы <coughs> приближаетесь к берегу вы понимаете что самый лучший друг которого у вас есть это именно тот который был с вами в этом разделил с вами трудные времена в этом урагане когда, <когда, <когда, <когда> есть бури и ураганы в нашей жизни самое лучшее это держаться за нашего друга Бога и пережить с ним все эти ураганы אנחנו צועים ניקפות לאלה ייברים. Я хочу чтобы мы открыли послание к евреям. Переключаюсь на посок 15. 13-15. לַחֲנֵב בְּכֹל אֶת נְקָרִיבָה בְּתִיבָקֹר, צֶבֶח תֹדָה и так будем через Него непрестанно приносить Богу жертву хвалы, то есть плод уст, прославляющих имя Его. Есть такое явление, что когда мы находимся в ситуации кризиса, Тфилот, видим, И для того, чтобы разрешить эту проблему, мы знаем, что есть молитвы, как в псалтире.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 а на самом деле это не так. Смысл не в том, чтобы мы просто читали заучи на то, что здесь написано. А смысл в том процессе, который мы проходим. Это процесс, который проходит здесь Давид. Процесс изменения. אז לרוב אנחנו חושים שמספיק לנו לבר לקיילה ולקשוף הכל וכולי הסבابة. Мы думаем, что мы просто будем ходить в общину, мы просто будем слушать, что нам говорят и все будет хорошо. Это то, что нас подталкивает вперед к Богу. Но это не то, что подталкивает нас к Богу, это также держит нас на правильном пути, конечно, но именно то, что может приблизить нас к Богу, это то, как мы ведем себя в сложных ситуациях. טוב, זה רגע, זה то, что мы приходим на собрание, то, что мы участвуем в прославлении, это все хорошо, но это все временно. אבל הייחא שאנחנו בונים בונים אלוהים זה זה ניצחי. отношения которые мы בורשים עם Богом только они вечные. לא מגיעים סובלנות. и такие отношения можно выработать только с терпением. то менять лоли зок не помолиться автоматической молитвой, но со временем просто научиться приближаться к Богу. אלוהים בתחילו אובד בתochenу It, okay, no? Сначала Бог работает внутри нас, потом Он работает через нас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 תخبئة הפנים של חמי מיני. Он говорит скоро, быстро, услышь меня, господи, дух мой изнемагает, не скрывает твоего лица. רוצים אותו, התנו עכשיו. Это та молитва, когда мы хотим его здесь сейчас. פסוק שמונה. восемь стих. חסדך כי בך בתחתית. Даруй мне рано услышать милость твою, ибо я на тебя уповаю. Только твой голос я хочу услышать, потому что только на тебя я уповаю. Укажи мне путь, по которому мне идти, ибо я к тебе возношу душу мою. Услышь меня, покажи мне путь, потому что моя душа жаждет тебя. פסוק תשע. דבעתי. הצילני מאויב אדוני אליך, כיסיתי. אצבאף מנה, Господי, моих, כתבי פריבגיו. שמור אליי מכל רע. נה, סחרני всякого זלה. פסוק עשר. דесяטי סטיח. לעשות את הרצון שלך. כי אתה, אלוהי, אורכך, טובה, תנכני בארץ מישור. Научи меня исполнять волю твою, потому что ты Бог мой, дух твой благи доведет меня в землю правды. <кния> мы видим здесь подчинение. <кния> Если мы посмотрим опять на седьмой стих. Скоро услышь меня, Господи, Дух мой изнемогает. Сейчас, сейчас, вот прям быстро услышь меня. Это молитва отчаяния, я раздавлен, мне нечего делать, вот Господь здесь и сейчас услышь меня. И в этом именно стихе мы можем прочувствовать тяжесть Давида и его боль. Скоро, Господи, дух мой изнемогает. Мой дух уже просто разломлен. Я не знаю, сколько я еще продержусь. Я уверен, что мы многие были в таком состоянии пытались и пытались и пытались и все равно мы пришли в состояние кризиса и это называется отчаяние но бог любит отчаяние звучит немножко жестоко хочет ли бог чтобы мы всегда были в отчаяниило Бог любит отчаяние не ради отчаяния, а ради процесса, который человек проходит в этом отчаянии. Потому что в отчаянии мы с верой обращаемся к нему. И Бог близок, чтобы помочь нам. Когда мы в когда мы в отчаянии проходим сложные времена, мы будем помнить, что Бог сделал в нашей жизни. И мы захотим прославить Его за Его дела в нашей жизни. И здесь начинается вера. כל התשובות לבעיות שלי לא, לא נחונות, והתשובה יחידה יולא אלויים. Я знаю, что все ответы моих проблем они неправильные, и правильный только в Боге. И לא צריך להזיז את זה שאנחנו עכשיו בביאה, אנחנו. И не нужно выдумывать проблему или мы сейчас будем делать все и поститься для того, чтобы посмотреть, что я делаю для того, чтобы решить эту проблему, потому что это не истинная вера, это все выдумка. Бог использует отчаяние, чтобы привести нас к состоянию смирения, чтобы была его воля, но не наша. И с помощью этого отчаяния Бог приводит нас к концу. Этот конец ⁇ это настоящая сила. Давид uh, uh, очень много написал псалмов, но и он готов, потому, был готов, потому что он прошел все эти процессы. И через эти процессы нам тоже нужно быть готовыми. Или я, или я не хочу проходить этот процесс, чтобы чувствовать плохо, или чувствовать какую-то э, неудачу. Я хочу пройти этот процесс, чтобы в это время быть прилепленным к Богу. Чтобы я знал, что когда у меня наступят сложные времена, Бог будет рядом со мной отчаяние приводит нас к тому что мы искренне обращаемся к богу и это искреннее обращение взращивает в нас веру я хочу за завершить из книги пророка исаи 38 глава с 1 по 5 стих אישי הישי ה-38 אחד עד חמש בימים ההם חלה חזקיהו למות ואבו אליו אישייהו בן אמו הצנבי ויאמר אליו קרוא מהו אדוני צב לביתך כי אתה ולא תחיה ויאסף חזקיהו פניו אל הקיר ויתפלל אל ויאמר ענה אדוני סחורנה את אשר התהלכני לפניך ב אמת בלב שלם והטוב בעיניך עשיתי ואייבך חזקיהו בכי גדול ואי דבר אדוני אל לאמור, אישיהו לאמור הלוך ואמרת אל חזקיהו כמה אדוני אלוהיך דוד אביך שמעתי את תפילותך ראיתי את דמותיך הנני יוסף על ימיך חמש עצה в те дни Езекия заболел смертельно, и пришел к нему пророк Исаия, сына Мосов, и сказал ему, «Так, говорит Господь, сделай завещание для дома твоего, ибо ты умрешь, не выздоровеешь». Тогда Езекия отвратился лицом к стене и молился Господу, говоря, «О Господи, вспомни, что я ходил пред лицом твоим верно, и с тебе сердцем и делал угодное в очах твоих». И заплакал Езекия сильно. И было слово Господник к Саии, и сказано, «Пойди и скажи Езекии, так говорит Господь Бог Давида». Отца твоего, я услышал молитву твою, увидел слезы твои, вот я прибавлю к дням твоим 15 лет. Мы видим, что Иезекия был при смерти. בחорец. Молодой парень. У него было еще много что делать в жизни. И Бог ему открыл, что ты умрешь. Что бы мы делали в его состоянии? משו בא לנו ו ככה זה זה מה שברח ליקוט מה אני יורח לעשות? Кто-то приходит к нам и говорит так и так ты умираешь и что делать? פה אנחנו רוכחים ל אם אני נפטר אז אני מוביל משותה או ירושה שליד דבון קהיל. Да, мы можем написать замещание, мы можем такие вещи делать. Анахנו רואים, אבל שאנחנו תמיד פונים בתחילת ל פיזיים. Но то, что мы э, вначале делаем, мы обращаемся к физическим вещам. Мы можем обратиться к врачу и сказать, я умираю, помоги мне, дай мне лечение. לארץ להורא כי לא לסכין לסכין כי לא לגיד נחלמות ללחברים תיתפלו לו אברות. Мы можем обращаться к друзьям, к лидеру общины и помолиться за меня, потому что я собираюсь умереть. Мы все время ищем кому обратиться, куда бежать. Них, и царь Иезекия также мог схватиться за одежду Иса и сказать, Нет, не уходи, помолись за меня, что ж ты мне такое говоришь, я же собираюсь умереть. Но он не побежал за Исаи. Он отворотился лицом своим к стене и молился Господу. Почему он обратился своим лицом к стене? Он хотел э, интимное близкое время с Богом. В вере и в смирении он попросил у него без того чтобы кто-то видел только он и бог и бог услышал и послал исаю назад чтобы он объявил ему что бог услышал его и он прибавляет к его жизни еще 15 лет это вера Яков. И в послании Якова написано первый, первая глава 2-3 стих. גדולה, ניסיונות, אתם, אמונותכם, С великой радостью братья мои вступ... äh, принимайте когда впадаете в различные искушения зная что испытание веры вашей производит терпение. Alors, и я хочу просто ободрить вас, чтобы в особенные трудные времена вы и обращались к поиску Бога. כן, קשה, это очень сложно и это требует огромного терпения, как мы здесь видим. Но בלעדיו. но все это не имеет значения потому что все равно лучше в трудные времена быть с Богом чем даже в хорошие времена быть без него потому что все это временно и использовать сложное время для того чтобы выстроить с ним интимные и глубокие отношения для... Uh, для этого физического периода жизни. وزэу, азэ, <клес>